Мостик корабельный. Mm -hmm. Стихи написал капитан первого ранга Марк Рейтман, который на Балтике командовал эсминцем, участвовал в боях. Вот три песни на его стихи написал. Ну вот одну или две споют. Вот кораб... Мостик Корабельный. Мостик Корабельный, ты моя прописка. Ты моя обитель друг мой. Боевой. Мостик, карапельник ланиюсь, я низко, воляму простому флагу над волной. Мостик, карапельник ланиюсь, я низко, воляму простому флагу над волной. Годы, годы, годы, корабли уплыли, но поныне счастлив я с своей. Мостик, карапельник ланиюсь, Не было бы злота мне не знать разлуки и не ведать встреч. Мостик, корабель лесного ты кого-то, как меня, когда-то хочешь вдалю лечь. Мостик, корабель лесного ты кого-то, как меня, когда-то хочешь вдаль улечь. Gracias.